А вы зачем меня снимаете? Поговорить хочу. Я буду на видео разговаривать. Будет представьте документы. Вы мастер живу два. Девушка, вы Беляева, его? Да? Мастер живу два? Девушка, вы отказываете, отказываете общаться? А вы кто вообще? Да. Вы мне звонили как-то с угрозами об отключении электричества? Да-да, я помню, сейчас, я сейчас увидела. Когда... А, это вы. Я вам не угрожала. Ди, какие угрозы? Я вам вы? вообще, да, звонила. Вы Беляева, да? Нет, я не Беляева. Как не Беляева? Вы же только что говорили, что вы Беляева. Кому мне только что. Он донятся Мне просто интересно. Познакомимся решим. Разве так знакомимся? Помеш... Да, как, пол как получилось? Всего хорошего. Здравствуйте, Антон Николаевич. Кто это? Это Беляева. Это Вероника Кто да. Что это? водопроводного хозяйства. Можно будет с вами договориться, счетчики переписать ваши, пожалуйста. На каком основании? На каком основании? Угу. Ну, какие правила у Восточного ДЭЗа? А, Восточный ДЭЗ что, является управляющей компанией? Да. В обычках или на самом деле? Антон Николаевич, вы меня пустите или нет? Давайте без, без лишних вопросов. Значит, я да. всего лишь контролер водопроводного хозяйства. То, что я хочу да. к вам попасть, переписать счетчики. Вероника, вот поясняю. У ДСВЖР были затребованы еще три года назад и это все документы, которые подтверждают их полномочия, что их кто-то наделил и выбрал вообще управляющей компанией. Они до сих пор эти документы предоставить не могут. То есть они не, не могут подтвердить э, то, что э, жильцы, собственники дома номер 21 э, избрали их управляющих компаний. Соответственно, у них, э, они до сих пор мне не предоставили свои полномочия. То есть до тех пор, пока не предоставят э, протокол общего собрания и решение собственников э, на бумажном носителе, заверенном надлежащим образом, я не вижу смысла вообще с вами разговаривать. А у вас, как у представителя, не знаю, какой-то фирмы вообще другой, жу 2 я так предполагаю, да? жу 2 Я вас слушаю. ЖУ? 2 ЖЭО-2. Я сейчас к вам звоню в лице контролирования проводного хозяйства. РЭО-2. Ну вот, РЭО-2. А к, же, к, это, к управляющей компании Дезвежер, в кавычках, вы какое отношение имеете? М я не буду отвечать на этот вопрос. Ладно, вы отказываетесь, я составляю. Отказываю. Да, Отказываю. Да не да. Я не отказываюсь. я не отказываюсь. Пожалуйста, приходите, только сначала предоставьте все документы, подтверждающие вашу личность, должность и полномочия. Да. Что? Моя личность? Да, в том числе паспорт Российской Федерации, доверенность, нотариально заверенную на представление интересов от ВООК ДСЖР. И самое главное, что ВООК ДСЖР наделено полномочиями, собственниками. Но у меня есть предостоверение контролера водопроводного хозяйства. И все РеО-2. Все, что положено для контролера. Но это документы ни о чем. А, ну, паспорт я никому не буду свой показывать. Что? Я даже я свой паспорт никому не показываю, даже полиции. Да правда, что ли? Конечно, а зачем? То есть, если вы придет... Ладно, хорошего дня вам. Обратите, Обратите, давайте поговорим, ну что вы сразу трубку бросать то Вы же мне позвонили. Давайте пообщаемся. Ну, вы отказались меня пускать. Нет, я не отказывался. Это... Я говорю, приходите, пожалуйста, только предоставьте документы, подтверждающие вашу личность, должность и полномочия. Ну, это только удостоверение. Ну, меня это не устраивает. Согласно закону. Ну, вы... Да, извините, ну, остальные документы я предоставлять никому не буду. Ну, а тогда о чем разговаривать тогда? Если, если вы придете. единственное, кто. Подождите, а вот если вы придете, я вызову полицию, вы им тоже не предоставите документ? На каком основании я должна предоставлять? У меня есть удостоверение, что я работник. Ну, достоверение. ОО 2. Подождите, за, за, закон четко гласит. Документом, удостоверяющим личность, является только паспорт РФ мы другие документы И да. но удостоверение работника не входит в этот перечень ну, вы начитаны вы умные вы молодцы так причем чем тут умный это закон так гласит И паспорт я собой не обязана носить да я не говорю, что вы обязаны, я говорю, что как удостовериться, что это именно вы, что у вас, что вы действительно работаете в каком-то Рео 2 что РЭО-2 имеет какое-то отношение, какое отношение к УК ДСВЖР, и что УК Дезвежер... Голович, все, хорошо, на нет и суда нет. Он Мне просто сейчас некогда, понимаете, вот я, я, мне надо сидеть, обзванивать всех, потому что многие на даче, многие в отпусках. Вероника... Давайте мы с вами в следующий раз пообщаемся, хорошо? Вероника, вы меня услышали, я не отказывался. Я, говорю... я вас услышала, до свидания. Всего хорошего.